Победила, забыла, себя не простила тогда Поначалу не верила в искренность сна чистоте заблуждений, прожигая асфальт Убивала подошвы опять и опять и дорога ухабами била по жизни, заставляя пропащую упасть еще ниже, не стремясь последствий, забывала про душу и летела без башни глубокую кручу, на секунду застыла, на секунду замерзла, лишь на миг раздуплилась в темной комнате лежа, если бы встала взлетела и сама это знала, было с кем и зачем, только слезы считая различала банкноты, протирая капоты, время вспять лет на двадцать ну Так охота на жизнь разменяла А дав забрала, забыла себя Луна так же светит, как раньше И так же сама мечта Разрываясь от боли, шептала в ключах, Почему так случилось? Хочу улететь Улететь от тебя, улететь от себя Улететь навсегда Редактор Помощи у веры перешагнув пределы, полетела не умело, но довольно смело терялась в мире между черно-белыми красками, искала серая под ярко желтыми масками, острыми опасками кричали давние шрамы. Но счастье строило заново своими руками. И так хотелось верить в кого-то кроме себя. И так хотелось жить и верить. чьи ты слова сама не веря, саму себя не замечаю. Встретила того, кто и налил вместо отравы чая. Я вещала сердце, с порывами дыши тяну ее под небо. И робко говорил, дыши, но легкие убиты, на сердце комнат окно я брала на Дешевые отмазки изгоя, походу, слишком поздно, походу, не успею, и на пороге чистоты громко хлопнула дверью, потом сидела, рыдала, себя проклинала. Ну почему со мной? Ну почему отрава? Цена всей жизни. Убивайте дурные мотивы, ломая стереотипы, уходите с ветри. Луна также светит, как раньше И так же сама мечта Разрываясь от боли Шептала, крича Почему так случилось? Хочу улететь, улететь от тебя Улететь от себя Улететь навсегда Туда, где луна Луна Светит, как раньше, и так же сама мечта Разрываясь от боли, шептала, крича Почему так стучилось? Хочу улететь Улететь от тебя, улететь от себя Улететь навсегда Туда, где луна Луна Так же светит, как раньше, так же сама мечта Разрываясь от боли, жопта крича. Почему так случилось? Хочу улететь, улететь от тебя, улететь от тебя, улететь навсегда туда, где она.